Всем привет! Меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше семи лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Обычно я вам показывал людей, которые, переехав в Португалию, делились своими интересными историями интеграции в новой стране. Но сегодня видео будет о другом. Сегодня я познакомлю вас с парнем, который родился в Донецке, всю жизнь прожил в этом городе. Но после 24 февраля 2022 года был вынужден три месяца сидеть у себя в квартире в Донецке, чтобы не быть насильно мобилизированным так называемую армию ДНР и отправленным на войну против Украины. Только месяц назад он смог вырваться из Донецка и приехать в Португалию. Непростая история. Ты родился в Донецке? Да, именно в Донецке. Когда? В 1996 году, 2 -го октября. Все это время жил в Донецке? В 2017-м, в октябре я выезжал в Киев. На год я вернулся в конце 2018 -го года. Хотелось просто сменить обстановку. Хотелось пожить в большом городе, потому что до Донецка я никогда не выезжал. В крупные города я был только в пригородах Донецка. Это Харциск, Макеевка, Святогорск, Славянск. Ну, там, где отдыхают дети в основном. В угу. лагере был, санаторий один раз. Потом мне захотелось сменить обстановку. И когда у меня более-менее появились возможности, я уехал в Киев и работал там год в продажах, получается. И потом, когда я уже набрался опыта, я переехал, я вернулся обратно в Донецк, и я смог работать там удаленно, то есть я смог зарабатывать такие деньги, как зарабатывал в Киеве, уже в Донецке. Mm -hmm. И, собственно, в Донецке я себя чувствовал комфортно, потому что если в Донецке зарабатываешь хорошие деньги, сейчас ты можешь сходить там ну, в какие-то там заведения, купить вещи, обеспечить семью, то есть ты чувствуешь себя комфортно. И на тот момент уже не было таких каких-то активных боевых действий, как вот знаешь, там говорят, что нас бомбили 8 лет. Так да кого они там бомбили 8 лет? Никто никого не бомбил. и только вот сейчас это все стало более-менее так происходить активно. Когда все начиналось, тебе было 15-16 лет, да? А, когда все начиналось, мне было 17 и исполнилось 18 в октябре 2014 -го года. И Скажу как есть. Вот мне 17 лет. Я еще толком ничего не соображаю, я не видел мира, я не видел того, чего происходит. И у нас на Востоке такая популярная тема есть, что тебе с детства вдалбливают в голову то, что на Западе плохие люди, что ты приедешь там, во Львов условный, и если ты будешь говорить на русском языке, тебе не продадут там, даже буханку хлеба, например. То есть и вот этой пропагандой забивают голову, показывают какие-то там кадры с Майдана, и показывают, что те люди, которые пришли к власти, говорят, что там запретят там русский язык, что там отменят статус регионального, то есть вот это все показывают и ну, наше поколение тогда это воспринимало так, что вот придет ДНР, да, там создадут Донецкую там Народную Республику, там она войдет в состав России и будет хорошо, что у нас там все русскоговорящие, там у нас во многом, как сказать правильно там, ну, русская, русская культура, то есть приближенная там, получается, к России. Угу. И в детстве, ну, казалось это все прикольно, что да, давайте там будем... Подожди, в детстве это когда? Ну, не в детстве, то есть, я считаю, это не такой еще возраст, когда Ну, опять когда же, тебе было 10 лет, тебе же про ДНР не говорили или говорили? Ну, не? в 10 лет, наверное, чуть раньше, когда были выборы президента, когда выиграл Ющенко тогда. А, в 2004-м. Ну да, да. Это Тогда... Тебе вообще восемь лет было? Ну да, где-то так. Восемь, девять, я помню вот тот период. Я видел, получается, предвыборную кампанию Ющенко, и угу. мне нам понравилось. Я пришел к родителям, сказал, вот проголосуйте там за него, и они мне стали рассказывать, что ты что, там это там, плохой человек, то есть, ну и стали говорить, что это неправильный выбор, стали говорить, что вот Янукович хороший, да, угу. что надо выбирать Януковича. Свой, да? Вот, да? и получается так, что в 2014 году у меня была такая позиция, что ну, я хотел, чтобы там Донецк там был там, ДНР, там, потому что я ничего не соображал. Потому что я был забит пропагандой, то есть uh -huh. я не видел того, что происходит. А вот когда я уже выехал в Киев, то в я стал... Да? да, да, я стал уже все видеть своими глазами. Я приехал в Киев, мне сразу же оказали там очень большую поддержку. Я снимал комнату, я жил в семье. И они стали для меня, ну, как, как моя вторая семья. То есть, там даже есть дедушка, то есть, я у него когда спросил, там, можно вас буду называть там дедушкой? Он сказал, можно, то есть. И он меня как бы считает, за, ну, как за внука. Я работал в офисе, то есть, там очень много э, людей, то есть, и причем там разных национальностей. Там были люди, которые говорят там на испанском языке, там на португальском. Было очень много афроамериканцев, которые там учатся в Киеве mm -hmm. и подрабатывают. И я ни от кого вот из окружения не ощутил какого-то притеснения, да, как вот у нас говорят. Я заметил это. Потом, когда я э, даже вот ездил, э, я старался где-то раз в 2-3 месяца приезжать в Донецк, э, когда я проезжал блокпосты Украины, да, и блокпосты так называемых ДНР, э, то я обращал внимание на то, э, как с нами работает э, э, украинский пропускной пункт, mm -hmm. да, и ДНРовский. И проблемы были только всегда на ДНРовском. Я всегда, когда приезжал на украинскую границу, чувствовал себя спокойно. Хотя мне говорили, что ты когда поедешь в Киев, тебя заберут воевать, то есть еще что-то, там тебя убьют. Ну, ну, ну, у нас люди так как-то мыслят. Ну, больше такое, знаешь, старшее поколение, которое хочет, чтобы было как в СССР. Поначалу у меня были такие страхи, когда я первый раз выезжал в Киев, что да, меня действительно могут забрать, потому что опять же, там, я был забит всей этой пропагандой. И потом получилось так, что я получил опыт Киева. Я не могу сказать, что я в Киеве встретил каких-то плохих людей. Даже как-то был случай, я вызвал такси и там был флаг правого сектора. Я не побоялся, я спросил водителя, говорю, вы были там, говорю, вы ну, из правого сектора. Но он сказал, что да. Были там это где? Э, в правом секторе именно. Угу. Он сказал, что да, и он спросил, откуда я. Я ему сказал, что я из Донецка, и мы с ним нормально пообщались. Я у него спросил, там удобно ли вам то, что я говорю на русском языке. Он мне сказал, без проблем. Ну, то есть, не было такого, что нет, ты должен говорить там на украинском языке, э, там... Но ты Иначе все равно тебя... вернулся в Донецк в 18-м а, году. Да, я вернулся в Донецк, потому что я хотел просто быть семьей. Хоть у меня с семьей и… С, раз... с родителями? Да, да. У меня там брат, мама, бабушка. И я хотел просто провести больше времени с ними, потому что вот этот мой киевский дедушка, он мне очень много рассказывал а, про свою маму, да, и что он сейчас бы все отдал, чтобы хотя бы там раз ее увидеть. Вот. И я задумался о том, насколько все-таки я мало времени провел со своей семьей. Я понял, что у меня сейчас есть финансовые возможности для того, чтобы там они себя чувствовали комфортно. Вот. Ну и я, соответственно, То есть, чтобы ты мог помогать им финансово? Да, да. да, потому что, если, допустим, брать там 15-й год, я помню, как мы там с мамой, братом э, втроем жили на там 2000 рублей. Тогда платили пенсию, Меня уже в Донецке появились рубли. Угу. И там питались гуманитаркой, помню, даже, знаешь, там хлеба не было была овсянка, мама делала из овсянки хлеб, делала овсяное печенье и на сковородке с вот этой приправой куриной. В 2015 году, в 2012 году Евро 2012 проходила в том числе и в Донецке. Угу. Донецк один из самых или самый быстро развивающийся город Украины и спустя три года вы живете на гуманитарку и готовите вот эти лепешки из да, овсянки, да, да? Да, да. Я помню тогда... Слушай, э... подожди, подожди. Нам скажут, что, что ты подставной какой-то, ну типа, есть пруфы какие-то, ну типа, мы сможем какие-то кадры добавить, ну я не знаю, фотографии, еще что-то, что ты реально чувак из Донецка. Ну, у меня есть мои фотографии, как я работал в 15 году на СТО, как я выглядел, да? Окей. Okay. Вот, и фотографии, как я выглядел в Киеве, как я выглядел в Донецке. То до... есть мы все это подкрепим, потому что да, кто-то скажет, да. что я просто нашел тут какого-то парня из Винницы, который просто гонит на ДНР, понял? <свят> нет, нет, нет. Представь, что украинская власть возвращается в Донецк. После того, что Россия сделала с городами Украины и с жителями Украины, ну, будет точно антироссийская риторика. То есть ну, то, что сейчас происходит на территории, которая подконтрольна украинской власти. То есть все видят, что, что делают русские на территории Украины, что они делают с городами, что они делают с жителями. Буча, Мариуполь, Чернигов, ну Харьков, это, это все как бы зафиксировано и все понятно. Ну, я тебе так Представляешь, скажу, ты приезжаешь в Донецк. Я представляю сейчас этот момент. Я пройду города, знаешь, по улицам горо, города с чувством победы. Смотря на все вокруг, понимая, что вот этого ужаса больше нет, что, что он, он закончился. Мне очень сильно этого хочется. И я надеюсь, что это все-таки произойдет. Скорее всего, будут работать над тем, чтобы было минимум э, русского языка, минимум русской культуры, минимум русской литературы. То, что сейчас происходит э, на территории Украины. То есть, ну, есть такое естественное отторжение от всего русского. Вот тебе, как человеку, который всю жизнь говорил на русском языке, как, как, как ты будешь себя чувствовать в этой атмосфере? Я ну, против того, чтобы, знаешь, там, сносили какие-то памятники, уничтожали литературу. Я считаю, что это история. Да? История не должна стираться. Никто ж не рушит, например, какие-то... Ну, колизеи условные, там, еще что-то. Это все памятники, это наследие. Должно это все сохраняться для того, чтобы наши потомки знали, что, что происходило да, в то или иное время, чтобы не было. Когда закончится война, если она заканчивается победой Украины, и Донецк, и все ныне оккупированные территории становятся частью Украины снова, то должен быть официальный язык и должна быть возможность у людей общаться так, как они захотят. Как говорится, сколько языков ты знаешь, столько ты человек. Поэтому тут опять же из своего личного опыта скажу, что приезжаю в Западную Украину и общаясь там На русском языке я не чувствовал никакого дискомфорта, мы свободно коммуницировали, и я думаю, что не будет никаких проблем. Наоборот, Украина, придя в Донецк, докажет, что у них не было никаких планов, и там, чтобы кого-то в чем-то притеснять. Как по мне, знаешь, сейчас притеснение идет не русских людей на, на Донбассе, а украинских людей в Донецке, понимаешь? То есть больше вот притесняют именно украинцев. Ты не можешь сейчас выйти в Донецке, включить, например, украинский гимн, ты не можешь э, чит, э, там выйти и э, там, петь какие-то другие там ну, пень, песни на, на украинском языке, ты не можешь э, на улице города выйти там в форме сборной Украины. Вот я поддерживаю сборную Украины с 2004 года. То есть я был еще совсем маленьким. И я видел очень много матчей нашей сборной. То есть я мечтал когда-то выйти в этой футболке за сборную. Почему сейчас я не могу выйти в этой форме, например, у себя в городе? Но для меня, знаешь, это вот, ну, реальная часть выйти в футболке сборной, выйти с флагом. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Даже, например, вот я не понимаю, я недавно выкладывал stories вот наш герб, да? насколько он гениален. вот Воля, как выглядит сам герб, потом как он может трансформироваться в меч, например, такой огненный. Мне вот чисто понравилось, насколько он у нас уникально продуман. И мне люди начинают писать, что там я от тебя отпишусь и все такое. Хотя я ничего не написал. Знаешь, я не написал у себя там, на страничке там «Слава Украине», там «Смерть ворогам». Я бы не написал там, что там Путин хуй или еще что-то. То есть я у себя в инстаграме, я если что-то и говорю, то я Пытаюсь до людей донести какую-то альтернативную информацию Без применения каких-либо матов или еще чего-то Я стараюсь общаться на языке фактов да. Где-то далеко дом стоит родной Господи, как же хочется домой Но нельзя туда Каждый день там бой там стреляют громко и бомбят дома. Я отнюдь не верю, что это моя страна. Реки крови льются по родной земле. Много полегло здесь, чьих-то сыновей. Города в руинах, и горит земля. Я отнюдь не верю, что это моя страна. Брат идет на брата, нож вставляет в спину. Темная туча нависла над Украиной. Там младенец годовалый маму обнимает. Что такое миномет, он уж с детства знает. Льется каждый день здесь гуще слез, И не видно дна. Я отнюдь не верю, что это моя страна. День придет, и засветит солнце. Реки горьких слез — Превратятся в розы. К нам вернется радость. Мы услышим счастье голоса. И тогда я поверю, что это моя страна. В Донецке, вот если опять же взять наше поколение, все-таки вернусь к тому, что... Вот, некоторые... Паша, это твоего возраста. Ну, это возраст, вот, я считаю, наверное, 23 плюс-40. Вот угу. э, от 23 до 40 лет э, люди поддерживают Украину, потому что, э, как я уже сказал, э, в 14-м... Подожди, но ты же не поддерживал Украину. В 14 году, да. В 14-м, 15-м, 16 -м, 14 -м, 17 -м, пока а, ты не поехал ну, в Киев. В 14-м э, нет, э, в 15-м, 16 -м, уже было все равно, хотелось лишь бы закончилась война. Потом я уже, когда поехал в Киев, получил там опыт, увидел, ну, что, как оно на самом деле. Я, я убедился в том, что нет никакого притеснения. Опять же, возвращаясь к истории, когда я общался с человеком из там, правого сектора, не было никаких ко мне там, претензий. Мы с ним адекватно поговорили тогда. Он меня никуда не увез, там, знаешь, не... ну да, но Сколько таких ребят, как ты, которые вот, поддерживали идею ДНР, потом поехали в Киев верну, и, и поменяли свое мнение? Ну, вот объективно. Ну, 2%, 3%, ну... Да, я думаю, много на самом деле таких ребят. Ну, ну вот, вот из своего окружения практически все э, мои друзья, знакомые э, поддерживают Украину сейчас. Ну, потому что этому есть... И они поменяли мнение или они все время поддерживали? Многие поменяли. Ну, а вот то, что сейчас показывают так называемую армию ДНР, вот ребята, которые воюют на стороне ДНР, за... за что? Я даже не знаю, за что они воюют. Ну, против, против Украины. Ну, я думаю, что скорее, наверное... Ну, это не фейк или это фейк? Что именно? Ну что, есть такая армия, что вот есть ребята, которые из ДНР, которые воюют против Украины. Ну, есть такие. Как бы в моем окружении нет таких людей, которые там воевали на стороне ДНР. Но вообще я знаю людей, которые туда шли изначально, и, как правило, это были люди, которые, ну, ну, там, вели такой, скажем, неправильный образ жизни. Они там пили, там, там баловались наркотиками все такое вот беспризорники то есть ну такие люди по которым ну это ты про четырнадцатый год говоришь да да это такие ну люди которые туда шли а сейчас сейчас вот кто ну я вижу эти телеграм-каналы там ребят берут в плен там им по 19 лет понимаешь парня а вот конкретно за это да а это мобилизация сейчас у нас то есть это да это происходит так по мнению тех людей, которые там, в Донецке сейчас э, там, захватили власть, да, э, по их мнению, если ты родился в Донецке и ты сейчас там проживаешь, ты должен идти и воевать за свою родину. Они считают, что э, твоя родина это то место, где ты родился. Если в этом месте сейчас, э, соответственно, ну, как бы пытаются там, создать другое государство, да, то, соответственно, ты там должен идти и воевать, ну, это по, по их мнению так. А из Донецка ты выехал буквально вот месяц назад? Да, да, да, я выехал 14 мая. И ты попадал под э, вот эту так называемую мобилизацию? Да, да, попадал. И для того, чтобы меня ну, не забрали туда, мне пришлось сидеть три месяца дома. Просто, то есть я вообще не мог выйти даже на улицу. В смысле? А... Ну, если бы ты вышел, что произошло? Ну, если бы я вышел на улицу, подошли бы ко мне ребята, у которых белые повязки, и сказали бы, вы должны идти защищать родину, выписали бы повестку в военкомат. Если бы я туда не явился, то это уголовная ответственность, либо же там очень там, большой денежный штраф, там говорят 200 тысяч рублей, но как по мне, скорее тебя либо забирают, либо отправляют в тюрьму. Вообще, ну, в Донецке знаешь, как могут сделать, тебя могут там... Любое преступление приписать, то есть могут э, ну, привести тебя и сказать, подписывай, с тобой могут делать, что хочешь, особенно в нынешнее время, если с тобой что-то случится, и ты, например, погибнешь, твоим родным просто скажут, что ты пропал без вести, и все, то есть они с тобой могут делать, что хотят, и вот от этого, конечно, я хотел уехать, и... и... Извини, пожалуйста, вот ребята с твоего окружения, твои друзья, твои одноклассники, не знаю, вот со двора ребята, они что, служат сейчас в армии ДНР? А у меня есть очень хороший близкий друг, и он даже попал на видео, когда записывают... Там, там надо назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения. И я увидел там своего друга, это мой близкий друг, он еще недавно ездил э, в Мариуполь. Э, продлевал свой паспорт, себе вклеил Украинский. фотографию. Да, да, у него, он сделал себе паспорт ездил в Киев. Ему пришла повестка просто, он пошел в военкомат. И после этого с 24 февраля он на связь не выходил вообще. И потом он 19 мая появился ВКонтакте, я ему написал там, что ты, как ты, там, жив-здоров, он мне ну, ничего не ответил, он даже не прочитал, он с 19 мая до сих пор в сеть не заходил. Потом У -у -у. я написал его такому очень близкому другу, спросил, что с ним, он сказал, что он в плену и скинул мне видео с Ютуба. Но это тот человек, который не хотел идти воевать за ДНР вообще. То есть у нас были планы уехать в Европу, сюда, в Португалию. Либо он еще говорил там в Германию, в Лейпциг можно, там были какие-то варианты работы на заводе, что-то такое. То есть это человек, который хотел обычной нормальной жизни. То есть он никогда не хотел там идти там, воевать за ДНР, то есть не за деньги, там, ну, не, не за идею. Его просто забрали, ну, ему просто не дали выбора. А как так у тебя получилось э, обойти эту систему, у него нет? Э, у меня получилось, потому что э, у меня... А, мы же, получается, живем, э, жили не там, где я прописан а в тыловом районе. Возможно, мне приходила повестка а -а -а. домой, я этого не знаю. Всё. И ты просто не явился, да? Да, да. Может, при пришла, я да, я даже не знаю, мне ничего не вручали. То есть, У -у -у. Как, когда они там говорили, там, приди сам в военкомат, да, и... Ну, э, ты там, не ходил, И понятно". вы там Возьми в руки оружие, там, защити свой дом, защити семью. Я этого не сделал, потому что э, все время, вот, с, э, мо, ну, с, э, с того момента, когда я поехал в Киев, я поддерживал и по поддерживаю, буду поддерживать Украину, потому что уже... Мне сейчас вот будет 26 лет. Да? Тогда мне было там, 17 там, с половиной, когда это все начиналось. Там сейчас почти 26 уже. Да? то есть Прошло там, 8 с половиной лет, грубо говоря, с того времени. И там, я многое увидел, я многое там, прочитал, то есть я никогда знаешь, там, не смотрю какие-то телевизионные программы вот этих разных. Там Скобеевых, кто mm -hmm. там еще есть такой. Ну вот ты уже больше месяца здесь, в Португалии, правильно? Да. Ну и как тебе? Здесь? А, ну, я не просто так приехал сюда. Я сюда приехал, потому что я был здесь уже два года назад. Ехал сюда целенаправленно. Мне нравится Португалия в том плане, что здесь очень спокойно, практически отсутствует какой-то криминалитет. Ты идешь по улицам, ты себя спокойно, хорошо чувствуешь. Я жил в Порту, ну и живу в Порту, собственно. Вот, мне в порту очень нравится, то есть океан, вкусная кухня, красота вокруг, приятный климат, ну, такая страна не может просто не нравиться. Чем ты занимался здесь целый месяц? Я когда приехал, то сразу мы пошли, сделали документы, мне помогли здесь там три номера, один, я до сих пор не помню, как они называются. Ну, не важно. Будет, Короче, номер, у тебя есть легальное да, право да, проживать да, да, на территории есть, Португалии? возможность находиться на территории Португалии год с возможностью продления еще на один. А за это время хотелось бы выучить язык, в идеале даже и английский, улучшить и португальский, знать на таком уровне, чтобы я мог свободно коммуницировать с людьми. Это даст мне возможность устроиться на ту работу, с которой я э, уверенно справляюсь и на этой работе я смогу зарабатывать э, такие деньги, которые мне позволят здесь себя чувствовать комфортно. Вот. Сейчас э, сложновато, но опять-таки я многое отдал для того, чтобы оказаться здесь. Я отдал все, я пожертвовал в том числе и удаленная работы, которая мне хороший доход приносила. Поэтому здесь приходится начинать все с самого, так сказать, с самых низов. Сейчас я сижу в футболке. Это первая работа у меня была. Вот это место. Они занимаются мой фур. То есть угу. приезжают большие фуры. Там моешь прицеп и саму кабину. Я пришел туда и поработал один день. Вот. Но там получилось так, что… В твоих видео я видел, что португальцы как бы хорошо относятся к людям, когда ты приходишь к ним на работу, они ну, на тебя не ругаются, не кричат, mm -hmm. ничего такого. Я понимаю, я прихожу первый день, я эту работу никогда не делал. Я не работал физически уже, наверное, ну, лет пять с половиной. Вот. И я понимаю, что ну, здесь то есть я, ну, я был такого уровня, да, здесь я стал уже ну, вот такого. То есть я понимаю, что ко мне сейчас относятся. Вот, ну, не так, как э, могут, э, не так, как я этого заслуживаю. То есть мне захотелось э, ну, все изменить и снова пойти в продажу. Я пошел в конкурирующую компанию, э, попробовал там попродавать. Онлайн, mm -hmm. да? Да, да, онлайн. И получилось так, что э, там у меня не получается продавать, потому что у них не так много трафика, не так много заявок для того, чтобы э, можно было продавать много. То есть я сижу там и прозваниваю дни автоответчики, и если попадается один человек, который со мной поговорит, он у меня не покупает, например, и я снова жду. Да? То есть mm -hmm. мне для того, чтобы показать результаты, то есть чтобы показать свой уровень, мне нужно, чтобы у меня был большой объем работы, чтобы мне было с чем работать. Тогда и я заработаю, компания заработает получается так, что у меня там продажи не идут. Я беру, посреди по дня выхожу и просто иду гулять по Майо. То есть я жил не, не в самом Порту, а получается мая как, ну, как пригород. Как большой Порту получается. Майя уходит в Большой порт. Вот я иду просто гуляю и записываю сторизы в Инстаграм. Делюсь там, тем, как сейчас живу в Португалии. Там, говорю по поводу одной-второй работы. Вот, говорю о том, что, там, да, мне сейчас здесь тяжело, но я все равно не жалею. Лучше быть в Европе бомжом, чем быть миллионером в Донецке. То есть у меня вот даже прям такая цитата есть, я в Донецке, там, часто ее говорю, когда, там, мы обсуждаем тему европы да, там россии там, в чем россия там, лучше там, хуже европы то есть я также говорю что там, куча россиян там может поехать например там, в европу но ни один европеец не захочет не мечтает жить в россии то есть если кто-то и поедет в командировку то есть на какое-то время но не более вот, ну, то, точно так же, соответственно, и здесь. То есть я шел в сторизах, рассказывал о своей жизни, то есть о том, какие у меня здесь трудности и проблемы. И тем не менее, все равно я не жалел то, что я оказался там в этот момент здесь. Что ты думаешь насчет этих якобы обстрелов украинской стороной Донецк? Я уверен в том, что Украина этого не делает. Либо же, если и делает, то не бьет по тем точкам, куда сейчас прилетает. Как ну, вот там вчера показывают. сказали, в роддом прилетел. Ну, я уверен, что Украина этого не делает. И мне меня вот очень сильно бомбит, когда э, я захожу, э, там, допустим, в Инстаграм и вижу там люди постят сториз с э, каких-то донецких телеграм-каналов и когда там пишут вот посмотрите там они бьют по садикам, они бьют mm -hmm. по роддомам, они бьют э, там, по школам, э, что им сделал учитель, что им сделала там мать с ребенком. Mm -hmm. Я думаю, что это делается для того, чтобы… Вот в Донецке сейчас, когда стали забирать парней, многие люди вот очень сильно на это обозлились. Но ну, представь, вот есть, есть матери, жены, да, там, просто даже близкие. Вот я, ну, по себе могу сказать, что я за каждого человека из своего окружения, за каждого парня переживаю. То есть и когда вот эту мобилизацию делают, знаешь, не добровольное, это а такой принудительное, конечно же, люди не в восторге от этого. И для того, чтобы как-то их, скажем так, настроить в свою сторону, я думаю, что РФ и ДНР могут ну, свободно взять и сделать так, чтобы были якобы какие обстрелы, чтобы их было много, чтобы были разрушения, попадать именно в такие точки, чтобы Украина, чтобы люди сказали, ну вот с все-таки Украина плохая, вот, посмотрите, что делают, и чтобы опять вот людей настроить в свою сторону. Ну, это имеет смысл. Ну, стреляют же здесь где-то, стреляют здесь и прилетают здесь. Ну, шел кто по новостям, что-то говорит, что это кто-то другой. Слышно выстрел уже здесь, блядь, и прилет в этом же городе. Они стреляют. Не украинская армия, это я вам точно говорю. Здесь стреляют свои, свои ДНР-овцы стреляют. По частному... Здесь стреляют днр и специально по частному сектору разрушают дома. Для картинки российского телевидения. Вы это обязательно скажите. Для картинки, чтобы показать, что украинская армия здесь, потому что, украинская ничего здесь еще не сделала. Ну твое окружение не верит или верит? Мое, ну опять же, если брать возрастную категорию 25-40, не верит и э, мыслит здраво, а поколение там, бабушек, дедушек, вот они верят, к сожалению. Я сколько раз, вот там семья говорит, что там, вот там Украина нас обстреливает, э, там. И, а ты там поддерживаешь Украину. Я объясняю им логику, да, но люди, как правило, даже, знаешь, ну, не дослушивают до конца. Постоянно перебивают и пытаются, опять же, навязать что-то свое. Слушай, а план какой? Все-таки вернуться потом в Донецк? Когда все ну, то закончится? Есть, да, когда все закончится. И заканчивается оно тем, что в Донецк входит украинская власть и флаг меняется? Ну, если у меня будет возможность э, жить э, легально в Европе, если у меня будет здесь э, там, свое жилье, хорошие финансовые возможности, то э, пока я молод, я бы хотел бы жить здесь, потому что здесь э, больше э, возможностей как бы для того, чтобы э, проводить э, свое время с таким вот именно удовольствием. Ну, то есть, например, в Португалии можно пойти на серфинг. Я люблю играть в футбол, в теннис, то есть я могу заниматься этим. В Донецке я тоже могу это поиграть, да, например, но в Донецке там не посерфишь, например. Я, правда, пока еще не пробовал. Я смотрю, как это делают ребята, с которыми общаюсь. И это круто, на самом деле. То есть я хотел бы хотел такое попробовать. Я люблю горы также. Я вижу, как, например, здесь приезжаешь на мотосинеш, например, там в 11 вечера. Люди танцуют, веселятся, там, играют там, в разные игры. Ну, здесь именно такая вот жизнь, она более насыщенная. И во многих там, европейских странах она такая. То есть, ну, больше, я больше там, за природу, за красоту. То есть я хочу сейчас больше всего этого увидеть, в себя впитать. А ну, Донецк это уже такой, ну, он э, такой, скажем, ну, более в этом плане скучный, но он родной, понимаешь? То есть мне, э, э, ну, я не скажу никогда, что Донецк – это прям там, ужасный город, мне там никогда не нравилось. То есть я понимаю, что в Донецке там нет океана там, и многого остального, но туда тянет. То есть, но пока я молодой, я бы хотел бы больше… Я даже сказал так, что я ну, не могу э, остановиться на какой-то одной стране, даже вот если я сейчас буду получать там, хорошие заработки э, там, стабильные. то есть Я бы не хотел бы там, всю жизнь прожить в Португалии, точно так же, как я бы не хотел всю жизнь прожить там, в Норвегии в Канаде, там, в Италии, еще где-то. Я хочу, вот, пока я молод, объездить уже весь мир. А вот уже, когда будет старость, то я, я бы ну, в принципе в Донецке бы пожил бы. Я очень рад, знаешь, что, что когда о, так получилось, что у меня мой паспорт просрочился гражданский. Вот, и, Украинский? Да, да. И там у меня на тот момент как бы не было там, возможности выехать как бы, и, и сделать новый. Тебе вот, еще, наверное, мне... повезло, что ты... Ну, что это все началось в 17, у тебя уже был паспорт, правильно? Да, да. Если бы тебе было 15, у тебя бы не было бы паспорта Украины, правильно? Да, и скорее всего мне бы сделали паспорт ДНР, и я бы сейчас бы жил там и не имел бы никаких возможностей куда-то выехать. Ну, максимум я мог бы в России быть, в какой-нибудь Абхазии. Мы бы с тобой сейчас здесь не шли, я бы не видел всей вот этой вот красоты, я бы видел, знаешь, сплошной русский мир. Как ты решился на выезд? Я понял такую вещь, что... Я еще многого в своей жизни не видел, не сделал, я четко видел, да, что меня ждет в будущем, если я там, покину город, и я ждал просто момент, когда это можно будет сделать. Изначально я хотел уехать, когда все только началось, я написал друзьям сюда, у меня здесь там, очень много друзей в Португалии. Вот, там можно ли я приеду к вам еще до того, как э, стали страны давать э, какую-то материальную mm -hmm. поддержку, вот, э, там, Это друзья, временную защиту, вот, а, э, э, -за э, ну, э, там по получилось так, что э, мой друг, э, мы с ним росли на одной улице, mm -hmm. и он уехал сюда еще в таком возрасте, когда ему было, я не знаю, наверное, лет, может, 12, они тут уже с семьей давно, mm -hmm. у него португальское гражданство, вот, э, и... Он меня пригласил, получается, два года назад сюда в гости. Вот я приехал, и у него есть там свой круг общения. И, как правило, это люди, которые там русскоговорящие. Mm -hmm. Таких людей очень много. Я познакомился с, с этими ребятами. И мы тоже как бы на одной волне, поэтому так получилось, что у меня здесь очень много знакомых. И как бы здесь я не, не одинок в Португалии. Поэтому я так решил, что почему я должен сидеть там, да, убивать свою жизнь. Я считаю, что... Россия, знаешь, это такое место, где у тебя никогда не будет свободы. Там вот люди, даже те, которые сейчас против того, что происходит, когда они пытаются выйти и что-то сделать, это сразу же пресекается, вот и им не дают возможности э, что-то изменить в своей стране. Там люди просто постоянно жалуются, люди там очень боятся об этом говорить. А я хочу, знаешь, вот, говорить то, что думаю чтобы я не сидел, знаешь, там два месяца, там три месяца, когда мне что сказать. И не молчал бы об этом, да, опасаясь там за себя, за своих близких. Я хочу, чтобы жизнь была такой, какая она здесь. Здесь я могу выйти и сказать что угодно, и мне никто ничего плохого не скажет, правильно? То есть, ну, сказать-то могут, правильно, но здесь, когда идет полиция, у меня нет ощущения, что они мне могут сделать плохо, что они мне там, знаешь, подкинут какую-то травку, например, и там с меня будут там, просить деньги. Вот, а там такое ощущение постоянно. Там даже среди белого дня, вот, просто мы шли там в центре города, подходили, говорили там, дай телефон. Начинали смотреть, что у меня в телефоне, хотя это, это я считаю, это противозаконно. Ну, а деньги как зарабатывать? А, сейчас? Угу. Ну, после того, как я ушел с продаж полностью. Я стал искать работу здесь, и женщина, у которой я снимаю комнату, она нашла вариант фундау, нужно собирать черешню. Они в объявлении написали, что зарплата 1000 евро. Написали, что жилье предоставляется. Написали, что работа для украинцев, что будет команда из украинцев. Mm -hmm. и я такой думаю, эта работа мне подходит. Я им позвонил, говорю, могу ли я на эту работу приехать, что для этого нужно. Мне сказали, можете ли вы приехать завтра. Я говорю, да, без проблем. Приезжаю в Фундао, получается так, что там прогнозируют дожди, и хозяин плантации говорит, что работы в это время пока ну, не будет. Мы сидим там три дня, они потом опять переносят. В итоге мы просидели неделю за свой счет. При этом жилье оказалось не бесплатное, а там кое-какое место 160 евро в месяц. Плюс они еще коммуналку сверху сказали, надо платить. Вышло так, что за 10 дней мы поработали два раза. В итоге я отработал одну полную неделю, посмотрел, что мне за это заплатят, и ушел с этой работы. Я приехал в Кундау на две недели, за две недели у тебя чистыми на руки получил 85 евро. То есть они высчитали за жилье, получается. То есть там сказали первую неделю мы тебе. Сделаем бесплатный, но ты оплатишь коммуналку. И за коммуналку они взяли, получается, 20 евро плюс 40 евро за следующую неделю. А, и 30 евро у меня был аванс. То есть получилось, что э, ну, чистого заработка у меня вышло, э, сколько, получается, 115 евро. И типа смысл? Вообще Какой план дальше? От... Слушай, они после просто... того, как мы выпустим это видео, ты же Донецк не вернешься. Я понимаю, понимаю, что не вернусь, но у меня есть здесь опыт уже там, на каких-то работах, то есть я, в принципе, с этими там работами справлялся, даже с той же мой я считаю, что я, в принципе, справлялся, если бы, ну, я, я бы увидел, что ко мне отношение как к новичку и что меня пытаются поддерживать, пытаются как-то вот сделать так, чтобы я... И там еще лучше работал, то есть, и там, как говорится, лошадей не гонят, я бы оставался бы, наверное, работал бы дальше. И думаю, что в этом месте я, в принципе, мог бы зарабатывать около 1000 евро, потому что есть знакомые, у моих знакомых, которые там работали, и такие зарплаты у них выходили. Вот, я не 1000 знаю. Я сейчас... евро, как думаешь, хватит? 1000 евро? Ну, я думаю, что да. В принципе, хватит, но тут, понимаешь, дело в том, что закончится это все в течение, допустим, двух лет. У нас не будет возможности здесь оставаться уже легально. Вот. Если я буду сейчас получать, например, 1000 евро и практически всю тратить на жилье и еду, соответственно, то не смогу ничего откладывать, то я не смогу здесь потом дальше оставаться, скорее всего. Ну, или, может быть, это можно будет как-то сделать, а просто еще с людьми, как бы, которые ну, более компетентны в этом вопросе не общался, и если такие варианты будут, то. Я не против был бы, в принципе, поработать за за 1000 евро, ну, или да, даже даже чуть меньше, может, 800. Ну, там квартира у меня выходит 270, питание где-то в районе 300 месяцев ну, даже там в районе 800 евро, я думаю, в принципе, у меня этой зарплаты сейчас было бы достаточно, если бы я сейчас нашел какие-то варианты, где я точно справлюсь, где мне действительно будут платить то, что пообещали, а не как вот вышло с черешни, то... В принципе, можно здесь и на 800 евро, и там и на 1000 жить нормально. в данный момент, знаешь, у меня не, не грызет совесть, когда мне вот иногда люди говорят, что ты не пошел воевать, но у тебя же вот там в Донецке семья, говорят. Вот ты должен идти и защищать, например, хотя бы там свою маму, бабушку, брата и так далее. Но я на этот счет отвечаю так, что я своей семье постарался помочь. У меня были возможности их вывести, сделать так, чтобы они жили там, где я сейчас живу я, чтобы они жили в других странах. Буквально там даже вчера я общался с семьей по поводу этого, и они просто не хотят ехать. Но я-то пытаюсь им помочь, правильно? Я пытаюсь им создать, я их этим защищаю. А если у них отличается, как сказать, если у нас с ними отличаются политические взгляды, да, то я не должен принимать их в сторону. Я считаю, что я человек, у которого есть своя жизнь, и я хочу прожить ее так, как я хочу, да, а не так, как вот люди говорят, что вот ты там прячешься там под женскими юбками, вот ты прячешься там, вот там А ну, такое пишут женщины в основном в Телеграме, ВКонтакте, когда вот, ну, какие-то донецкие группы, там, паблики. И они в основном, там, некоторые люди пишут, что надо отменить мобилизацию, а они пишут так, что вот, ой, там, хватит сидеть за женскими юбками, идите тоже воюйте. Ну, то есть есть такие люди, которые говорят, у меня муж там с 14-15 -го, -го года воюет и ничего, там, не умер, говорит, иди там, защищай, там, воюй за город, то есть, ну, такие есть люди. Вот. И получается, что э, как бы меня не, не, не грызет совесть за то, что я туда не пошел э, и не повелся, знаешь, на вот эти манипуляции там, в виде того, что ты должен там, идти защищать своих близких. Я считаю, что если бы я это сделал, я бы нарушил законы Украины, правильно? То есть если бы я пошел бы воевать за ДНР и стрелял бы в украинцев, убивал бы кого-то, я бы за это нес бы уголовную ответственность. А за, за что вот, убивать людей, которые стоят за свое? Украина ж не напала на другую страну, правильно, как в каких-то захватческих целях. Донбасс это Украина, Крым это Украина, поэтому Украина имеет законные основания для того, чтобы биться за эту территорию. Об Украине говорят, что вот они делают плохо, то мне кажется, тут какие-то двойные стандарты, потому что э, вспомнить ту же Чечню, да? есть, когда там тоже э, хотели отделиться, или как, как правильно сказать... Э, тоже там Россия же вводила свои войска, правильно? И, да. на, и на что был похож... И вот самое, знаешь, они говорят там, Украина там обстреливает Донецк. Или люди у нас там говорят, Украина нас там бомбит 8 лет, мы это терпим 8 лет. Я говорю, посмотрите вот на фото Грозного, как Грозный выглядит, когда бомбили. И на фото Донецка. Да у нас город вот даже я... Где-то месяц назад там девочка сторис выложила а, с бульвара Пушкина. Это у нас там в центре города. И я говорю, красиво, классно. Она говорит, да, у нас как, как, как в Нью-Йорке. Это буквально месяц назад было. И там действительно так красиво. Там посмотришь центр, там все цветет и пахнет. Даже в нынешнее время. Не так, конечно, как когда Донецк был под контролем Украины. Допустим, даже если посмотреть на ту же Донбасс-арену. Да, как ее поддерживали тогда и как, как поддерживают сейчас. Но тем не менее, все равно у нас в городе красиво. Не так, как в Мариуполе, не так, как в Грозном. И э, они тоже, знаешь, говорят, что вот, опять же, Украина там обстреливает там своих, э, там люди погибают э, и, и так далее, что это, это, это все плохо. Но ну, а что происходит в итоге? Они идут э, в Мариуполь, там, где их никто не ждал, и говорят, что мы пошли там освобождать город там, от нацистов, там, от бендеров и так далее. И что мы видим в итоге, за чуть больше двух месяцев, я уверен, погибло больше людей в Мариуполе, мирных жителей, чем за все время с 2014 года, если брать, например, там Донец, Горловку, Макиевку и все ну, другие территории, которые сейчас оккупированы, меньше людей погибло на этих территориях при украинской агрессии, а при э, российском спасении да, погибло людей в разы больше. И пусть тут уже, знаешь, люди сами делают выводы, кто агрессор, кто бомбит, а кто пытается решить этот вопрос таким ты, более цивилизованным путем. Как ты вообще так пришел к этому, интересно? Ну вот, все началось в 17 лет, как ты говоришь, ты поддерживал ДНР. Вот что, что ну какую информацию ты впитывал, где ты брал вот эти другое мнение? Как ты, как ты вот пришел к тому, что все-таки не так? А, как ну... ты осмелился вообще поехать в Киев, ну когда тебе все говорили, что там нацисты тебя бить будут? А Просто я видел, какая жизнь за три года в Донецке, опять же, возвращаясь к историям, да, когда мы жили там на 2000 рублей там, и питались одной овсянкой. И я помню, как мы жили в то время, когда были под контролем Украины. И я видел, что происходит здесь в течение трех лет. И я знал, как живут люди в 2017 году на территории Украины. Я поехал туда. И я хотел посмотреть вообще, как люди будут реагировать на меня, как они относятся к дончанам, как мы с ними будем коммуницировать. И получилось так, что я не увидел ничего из того, что пытались там, вбить пропагандой там, в мою голову в детстве. Давай удивим всех, да? Ну, то есть мы за кадром говорили на украинском языке, и я не могу упустить эту возможность, чтобы ты поговорил на украинском языке. Еще раз, ты э, родился в Донецке, всю жизнь прожил в Донецке. Украинский язык ты слышал только на уроках украинского языка? Не только, я много смотрел футболу и пробовал пародировать комментаторов. Ага. Трохи у меня есть суржик, но если нужно, и если в моєму жизни будет много украинского языка, если я буду в таком оточнении, Де спілкуються в основному на українській мові, переважно на українській мові спілкуються, то я буду набагато к набагато краще розмовляти, аніж от в мене зараз виходить. Трохи є, знаєш, як Азіров, але це але це тому, що я дуже рідко цю мову використовую, і таке буває і з російською мовою, наприклад, в мене є друзі, які живуть тут. Але вони довго не спілкувалися на російській мові. Переважно це португальська була, і зараз у них є акцент вже. Тобто на російській мові вони говорять з акцентом. Тому, якщо я буду спілкуватися більше на українській мові, це буде набагато краще виходити. І для мене це взагалі не проблема. Я хотів би, щоб так трапилося, що. Моя українська буде краще, ніж є зараз. Я би хотів розмовляти так, як на телебаченні. Впевнено, а, ну... без, без зупинок. Я зараз намагаюся розмовляти красиво, але не добре в мене було. Але дивися, ти розмовляв? Ну, ти як мінімум чув українську мову так. до 2014 року. Після 2014 року ти чув українську мову? У Донецьку ні. Ну, а... от ты, когда выезжал в Киево, то чул? На західну Україну, Украину Напевно, на память я киев португалец И. Але а... телебачення було было российское. Ну, ясно, что все спілкування навколо тебе тебя российскую. Так. Документы российские. Был только интернет, и в интернете, если а, была возможность посмотреть украинское телебачення, там чув. Але я слухав також українські пісні, також я люблю поезію, читав вірші. Мені подобається Франко, Шевченко також. Я люблю українську літературу, українська мова наймилозвучніша. Тому на українській мені приємно спілкуватися і я бажаю, щоб таких можливостей было набагато больше, чем в мене есть последним часом, Поэтому я хочу, чтобы вернулась Украина. Я хочу заходить в магазины и общаться на українській мове. Я хочу, чтобы она не забывалась там.